Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам один из самых устойчивых, плотных, простых и быстрых кремов, которые я знаю. Он состоит всего лишь из двух продуктов. Делается он проще простого и получается вот такие вот красивые вензеля. Из него можно сделать и цветы, и листочки, и бордюры красивые. Может он подходить и как для начинок в эклеры трубочки, как у меня здесь, в тортике. В общем, крем универсальный и очень простой в приготовлении. Это зефирный крем. Для него нам понадобится, собственно, зефир. И буду использовать сливочное масло. Можно использовать и 72%, и больше 80%, как вам нравится. Зефир я немножечко измельчила и поставила в микроволновку секунд на 20, для того, чтобы он чуть-чуть нагрелся. Добавила размягченного сливочного масла, где-то одну треть, и начинаю взбивать. Зефир должен перетереться. Нужно было посуду мне взять чуть-чуть поменьше, я зефира использую сейчас мало, просто для того, чтобы показать вам данный рецепт. И добавляю еще чуть-чуть масла. Перебиваю, должна получиться вот такая вот, как немножечко тянущаяся масса. Если вдруг у вас ни в какую зефир не хочет перебиваться, пробейте чуть-чуть блендером. Но это не обязательно. Теперь нам понадобится ледяная вода. У меня здесь вода и немножечко я туда кубиков льда накидала, чтобы она была максимально холодной. Продолжаем взбивать, остужая крем. Немножечко повзбиваем, чтобы крем э, подостыл до хорошей такой комнатной температуры. И добавляем оставшееся сливочное масло в два захода. И продолжаем взбивать на холоде. Крем остывает, становится плотнее, выше, пышнее. Забыла сказать, что зефира, что сливочное масло мы используем в равных пропорциях. То есть у меня на данный момент здесь было на 130 грамм зефира, две большие крупные зефирины, 130 грамм сливочное масло. Получается вот такой вот красивенный крем. Не можно пользоваться уже сразу, можно чуть-чуть его поставить в холодильник, он будет плотнее. Я делала это сразу. И уже сейчас вот такие вот красивые вензеля получаются с этого крема. Получились замечательные слоеные трубочки. Обязательно попробуйте, это мега просто и очень удобный крем. Не забывайте, конечно же, поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А с вами, как всегда, был Кекс, до новых встреч, пока-пока!